Всем привет, друзья! Примерно год назад в головной свет своего автомобиля я установил светодиодные лампы K5C от компании Downknight с световой температурой 4300 кельвинов и мощностью 110 ватт. Это 55 ватт на лампу. Естественно, за этот год компания Downknight выпустила множество различных светодиодных ламп. И я решил зайти на сайт, посмотреть, что же нового у них появилось, и увидел такие лампы, как K7C, и решил их заказать, друзья. Это... Лампы на 150 Вт, 75 ватт на лампу, также с цветовой температурой 4300 Кельвинов. И в этом видео я хочу их сравнить с теми лампами, которые у меня установлены с к 5 c посмотреть, будут ли они светить ярче и вообще есть ли смысл покупать данные лампы, менять, соответственно, К5С на К7С. Так что, друзья, давайте посмотрим. Вот она коробка с к 7 c на 150 ватт, здесь рядом я положил лампу к 5 c которую достал, соответственно, сейчас из фары. Давайте сразу посмотрим на лампу к 5 c что с ней стало за год. А, по сути, ничего, вообще она выглядит как новенькая. То есть, нигде ни, ничего не выгорело у нее. Все отлично. Лампа, кстати, работает вообще прям идеально. Никаких претензий к ней нету. Мы ну давайте посмотрим на лампы К7С. Открываем. Здесь у нас такая вот есть брошюрка. И сами лампы. Так, смотрим. Они чуть посветлее. Система охлаждения сделана немного по-другому. Здесь есть. Такая вот пластина Алюминиевая, как я понимаю Три таких вот трубки И посередине медная пластина Соответственно, между Двумя чипами Кулер Драйвер Кстати, не особо большой На драйвере, кстати, также написано К7C Серийный номер Провод довольно-таки такой эластичный В то же время он в такой защитной оплетке как бы металлической. Так, давайте сравним с лампой К5С по размеру. Так. Кстати, К7С даже чуть поменьше. К5С подлиннее. Ну и в принципе радиаторы одинаковые, и кулера тоже абсолютно одинаковые, ничем не отличаются. Кстати, цоколя здесь нет, он остался в фаре. Поэтому можно просто отсюда вытащить цоколь и саму лампу воткнуть на место. Так, давайте сравним теперь драйвера. Ну, по размеру, конечно, драйвер К7С чуть по длине, но и поуже. Здесь он чуть пошире получается. В принципе, разницы никакой нет. Здесь он тоже чуть поменьше. Так, ну что, предлагаю пойти установить лампу К7С в фару и посмотреть, как она будет светить. Так что пойдемте устанавливать. Так, устанавливаю лампу К7С. Снимаю соколь. Снимается он довольно-таки просто. Просто прокручиваем, нажимаем на цоколь. Здесь вот два ушка попадают пазы и вытаскиваем все, теперь устанавливаем саму лампу так, лампа установлена драйвер залез, провода все можно, соответственно, скрыть, кулер не выпирает крышка отлично закроется так что для начала давайте проверим правильно я подключил плюс-минус или нет проверяем Так, здесь К 5 c Видно, что она здесь светит таким желтоватым. Так, а здесь плюс-минус я не попал. Сейчас переключу штекер. Так, все. Лампа работает. Давайте сейчас попробуем сравнить. Сейчас еще светло. Лучше, конечно, проверять, когда стемнеет, но... Визуально я пока не вижу разницы. Кстати, меня часто спрашивают, как правильно устанавливать светодиодные лампы, проводом вниз или проводом вверх. Вообще правильно проводом вниз. Но я ставил и так, и так, разницы вообще никакой не заметил. Так что, друзья, давайте дождемся, когда стемнеет, проверим, как будет светить на заборе, а также на дороге, перекрывая каждую из фар. На улице стемнело, можно теперь проверить, как светят лампы. Итак. Справа у меня К7С, слева К5С. Смотрим. На заборе визуальных никаких отличий нет. Теперь давайте пробовать закрывать. Закрываем К5С. Смотрим, как светит К7С. В целом яркая. Отлично. СТГ хорошая, ровная. А теперь закрываем К7С. Кажется, как будто никакой разницы нет, что светит, в принципе, лампа одинаково. Что по центру световое пятно хорошее. У К5С, что у К7С абсолютно такое же. В общем, на заборе не совсем понятно, какая из них ярче. Давайте сейчас вот в этот коридор выйду и посмотрим. Также проверим еще и дальний свет тоже очень интересно давайте ну, вот сюда вот. заодно и посмотрим провалы Так, закрываю К5С Смотрим внизу Провала практически никакого нет Только сбоку Вот какой-то небольшой сама, сама лампа вроде светит ярко Ну теперь давайте закроем К7С Ну, на камеру не знаю видно, не знаю, нет, но мне кажется, что K7C светит чуть поярче вот не намного, но чуть поярче вот этот цвет k 5 по температуре одинаково, что там, что там 4300 кельвинов еще раз ну да, мне кажется K7C чуть больше света захватывает Чуть ярче. Давайте посмотрим, как они издалека отличаются по свету. Мне кажется, отличия вообще никакого нет. Хотя К7С чуть-чуть прям пожелтее светит, чем К5С. Но вот на камеру, наверное, не видно, но вот на глаз разница точно есть. Смотрим внизу. Вот тут, кстати, у К5С больше такой темный провал. У К7С здесь все четко. Ближе фарам. Здесь, в принципе, расстояние одинаковое. Ну, в общем, друзья, мой вердикт, что К7С все-таки чуть поярче светит. Так, проверяем еще раз на заборе уже дальний свет. Включаю. Так, ну. Опять же, пятно у К7С в центре чуть побольше. У К5С сверху есть какой-то вот такой черный провал. А у К7С он наоборот светом закрывается. То есть перекрывается. Так что, наверное, оставлю я себе лампы К7С. Сейчас вторую лампу поменяю и уже полностью обе лампы проверим. Хочу еще вам показать, как лампа светит вне фары. Вот я так поставил. Смотрите, такой свет яркий и желтоватый. Ну, такой теплый, белый, можно сказать. В общем, светит очень ярко. Прям очень. Кстати, чтобы установить лампу вот с этой стороны в Kia Rio 4, проще всего это делать, если цоколь уже в фаре. То есть, как я вам показывал в начале, то есть нажимаете на лампу, крутите ее против часовой, вытаскиваете саму лампу. Вот она у меня. Без цоколя. Цоколь остается там а потом уже просто вставляете саму лампу, также нажимаете и крутите обратно, чтобы провод был вниз, то есть по часовой стрелке и тогда так будет установить лампу намного проще потому что если устанавливать ее с цоколем, то вы там уже больше будете мучиться в общем сейчас буду ставить все, обе лампы установлены, установил я эту лампу примерно, наверное, за минуту прям очень легко вот по тому, как я говорил, что цоколь остается в фаре, а потом просто вставляете лампу и крутите ее по часовой стрелке. Это вообще ускоряет весь процесс и никаких мучений. В общем, включаю ближний. Вот такой вот свет. Но, на мой взгляд, он ярче. Вот прям сейчас я смотрю. Я просто помню, как светили К5С. К7С много Ну как, не намного, но поярче они все-таки свет Дальний свет. Теперь мы видим, что... Сейчас я выйду. Теперь мы видим, что у нас по центру сверху нормальные такие световые пятна. Никаких провалов нет. У ближнего также СТГ хорошая. И свет в центре тоже прям очень яркий что здесь что здесь так, сейчас покажу, как светит лампа со стороны такой вот цвет ну, честно сказать светом я более чем доволен мне нравится как светит лампа козель сказать Знаете, что даунтнайт ничего не сделали я а просто приписали Название k я бы так не сказал Свет Разный, провалов нет Отчетливо видно Сейчас я Опять же Выйду в коридор На дорогу И посмотрим Как с обеими лампами светит В общем-то вот такой свет Вот кстати я сейчас на камеру смотрю Свет реально желтый Ну прям теплый такой На самом деле это не так Вот Камера, конечно, передает по-другому. Сейчас я вижу свет немного другой. Он такой просто теплый. В желтизну сильно не отдает, как просто белый теплый свет. Дальний. Отличный свет просто. И сейчас, кстати, включу противотуманки. Они у меня 6000 кельвинов. Передние туманки. И вот видно разницу. да? Сейчас выключу. Вот они, туманки. Видно, белый. Включаю ближний и добавляется такой желтизной. Сейчас выйду из машины, еще покажу. То есть вот с туманками, вот чисто туманки. Да, наверное, соглашусь, что все-таки белый свет намного приятнее. Желтый такой прям, не, не очень. Но по свету претензий вообще никаких нет. Светится довольно-таки ярко, что к 5 с что к 7 с Отличный свет. F3 у меня были тоже, по-моему, 6000 кельвинов или 6500. Свет был примерно как противотуманных пар. В общем, походу, придется мне лампы в ПТФ тоже на теплый свет менять. Чтобы было все гармонично. А то получается как непонятно. Сверху желтизной. ДХОшки штатные. Тоже у них теплый свет. А ПТФки белые. Какой-то рассинхрон получается. В общем-то, вот такой видеоролик, друзья, получился светом. Я доволен. Я думаю, что если у вас лампы К5С, я думаю, наверное, все-таки... На К7С стоит обновиться. Ну что, друзья, давайте подведем итоги. Лампы К7С на 150 Вт, естественно, оказались чуть-чуть поярче. Ламп К5С на 110 Вт. Конечно, это не так сильно заметно, но я думаю, что уже в ходе эксплуатации вы разницу, естественно, заметите. Поэтому я, скорее всего, оставлю себе лампы К7С в качестве головного света и поезжу еще посмотрю, как они будут светить. Так что, друзья, однозначно рекомендую к покупке. Ссылку на них я оставлю в описании под видео. Ну а вы не забывайте оставлять свои комментарии и подписываться на мой канал. Всем удачи на дорогах. Всем пока.